Tonight, tonight. Всем привет, ребят! Сегодня опять откатываем новую прошивку VCI5, VSI5, точнее, на уже другой машине. Мы вчера пробовали на обеих, на беленькой вот на той и на этой, на серенькой. Но там была проблема, я немного подкорректировал, какие-то артефактные такие э, непонятные э, тычки, не тычки даже, а какие-то, э, как сказать, даже не знаю. Она как бы разгоняется, отпускаешь газ, потом нажимаешь, и какой-то пинок такой дикий блин, ударом шел. И причем непонятно, как это происходило, каких-то зависимостей определенных нету. Сегодня я подредактировал... Э, опять же эту прошивку с учетом вот этих косяков непонятных всплывающих ну сейчас мы ездим на данный момент никаких вообще проблем нету, все ровненько разгоняется ни тычков ничего как-то она по-моему даже равномернее стала как-то так более линейно, эластично, хорошо идет единственное что еще попробуем на, ну, владелец попробует на, в пробочках такие вот вещи тоже я хотел проверить э, на малых э, ну грубо говоря на холостом трогаешься малые вот эти движения когда ты трогаешься, чтобы не было вот этой раскачки и всего остального надо будет перепроверить, но я думаю что ничего такого не будет в принципе все должно быть ровно потому что по крайней мере сейчас этого не замечаем что-то машин сегодня много конечно как ты -то просил торможение двигателем я сделал да, да. более мягким да потому что в той предыдущей у меня она была более резкая здесь я подправил чтобы при сбросе газа грубо говоря торможение мотором ну, более ровненько опускалось как более плавно и вроде как попали да прям прекрасно никаких вот этих рывков нету вот этих при отпускании газа вот этого торможения кивков все вроде, вроде равномерно происходит Ну попробуем еще испытать Конечно эту прошивку на, на, второй, на втором спорте, который беленький Я человеку сейчас временно прошил Пока, чтобы она не дергалась Другую версию проверенную Но на базе ВСД 4 а, ну, Обещал, что мы проверим вот На этом автомобиле Что если не будет каких проблем То он подъедет и тоже прошли ну, будем дальше испытывать, так что мы не стоим на месте, все время что-то делаем. То, что я там ничего не пишу, у меня просто очень много работы. И помимо этого я там приболел, еще дома сижу. И вот сейчас как раз уделяю время больше прошивкам, чем настройкам или всему остальному. Настройки пока отложил. Ну, в общем, ждите продолжения. Так что, в общем, всем пока и до новых встреч.